Дорогие женщины, от всего сердца и от всей души поздравляю вас с первым праздником весны, с днем 8 марта. Счастья вам желаю, здоровья, любви, семейного благополучия и всего только самого доброго и самого наилучшего в жизни. С праздником вас! С днем 8 марта Поздравляю вас с днем 8 марта. С праздником вас! С днем 8 марта! Поздравляю вас! с днем 8 марта Поздравляю вас с днем 8 марта.